Всем привет, меня зовут Карина а, а, Шарипова. И я хочу снимать видеоблог в своей личной жизни, попробовать что показывать, рассказывать, под какую-то тему и тому подобное. А, в первой части я хочу вам показать комнату. Мою комнату. А, пожалуйста. смотрите. Это моя книжная полка, карандашница, вот да, цветок в сайт. А, это мои коробочки, наверное, тут, видно, но тут еще вот, вот есть коробочка и там еще коробочки. Вот это, а, это баночка. Это баночка так, там лежит корм. для моего Пугай Кеши а Кеше уже 5 лет нам не будет 6 сейчас увидите у меня папочки, которые я не отдала это, это мои наушники, там есть телефоны и там от книжных книг вот, от электронных книг от масляных а, это мои книги. Толковый словарь русского языка. Это для учебы книги. Это тоже в тетради. Нам по-русскому надо вести такой словарик. Общий тетради можно. И я выбрала именно вот такой вот зайденный лист. Так. Наверное. Он вот так. Яркие, довольно. И вот вот то, что обложки, чтобы они не портятся. Вот вот Тут написано: Шарикова Карина, шестой класс, Новари. А я тут пишу а все то, что написано в книге, выделено рамочками мутно очень здесь, Наверное, вы качество больше сделать, здесь будет лучше видно а, то что выделено оранжевым это нужно обязательно обязательно запомнить то что выделено вот так это дополнительные сведения языке то что вот так вот потерплено красненькие вот это ключевые слова а, то что закрашено, а вот, то, что закрашено то, значит, это значит что мы ну, я должна это изучить, вам а, все и запомню. Вот, так я буду. Ну, вообще рамочки можно было не делать, и многих просто напросто не делали, но и так просто писали всю строчку. Но я подумала, это интересно будет, красиво. А вот так, кстати, выглядит. такие книжечки тут. А вот такие книжечки. А вот эта книжечка, моя самая ну, тетрадочка, самая важная, наверное. Это тетрадочка для английского. Вспомогательная помогательная моя. И вот такие ножнички там. И зарядка для электронных книжки. Так именно только тетради. Клетку в линейку. Это мой рабочий стол. Я пила чай дана. Такой стульчик. Вертится, крутится а, с педалькой. А, вот с винтиком, который есть развлекается. значит этот винтик чуть подболтался для тех кто не знает чем нужна эта педаль вот здесь могу становиться ниже вот, а так он становится выше а вот мои наушники с микрофоном они идут достаточно очень удобные Изделие, конечно же. А это увеличение звука наушников. Это эта кнопочка смотрела, чтобы то они ужасно длинные, наверное, туда-то туда вот можно делать. наушники такие делать, плохо даже. Вот. Их можно настраивать. Можно делать так, можно делать так. И мой компьютер. Я пока сюда мой канал. Сниму мой нетбук. Такой маленький. Что? Это не ноутбук, это даже нетбук. Такая мышка, она вот везде без коврика. Она может ловить, как вот тут. А она вот. Вот. Фонарик. На, вот, видите, еще все. вот, видите, она ложит везде. Вот, а тут И это мышки уже три года, поэтому надпись уже стерлась. Но там была нарисована нам с надпись ланд дальше дальше уже колесик мыши так она мне уже чуть-чуть стерлась вот с этой стороны начала так терла терла хотела протереть и так вот все стерла а вот это, это просто какая-то бумажечка которую надо вытянуть вот это балкон, уходит на вид с Кламосом и деревня. Это моя доска, тут стоят три велосипеда, это цветочки, которые мне дарили, только они уже а, сдулись. они вот. скоростные, и это моя квартира, которую я нарисовала. А, Кувшин, веер, ну, это я рисовала в школе. Вот это скатерть, такой вот, поток. Вот Да. Я решила ее, кстати, оставить. Так она выглядит. Вы там не обратите внимание на камеру. Написано Сочи 2014. И вот такая вот а, штучка. То есть гор. Такая ленточка с Россией. Больно интересно книжка. Сейчас я поставлю вот так. Интересно будет сейчас видео. Что такая именно магнитная. Так это выглядит. вот выглядит все выдвора. Вот это магнит. Все это магнитик. И вот это да, магнит тоже. А тут он весь кубрус. Ну, кубрус, магнит. Купрус. видимо это было купус, но нет, я не стала убирать эту пленочку. По, по, это ничего не просто доску я не выпадало. Тут кто висит? Ну, чуть -чуть к нам. Ну, такая копилочка. Это тоже копилочка. Она уже довольно тяжелая. Это мои. А тут зеркальце, Çakal. это чехол, такой мне ручок, и вот те самые коробочки. Это все. Это <coughs> Я надеюсь, меня отлично слышно. И вот мой телефончик. Да, я фонарик сначала вот да, часики такая заставочка сладкая и надеюсь сейчас сработает странно сейчас подождите минуточку вот видите это у меня такая заставочка то есть тут можно сообщение быстренько это связь а дальше идет фонарь, то, что я последний если так дела, то я это сразу убираю. Ой, я не захожу в само приложение. Нет. Так. И вот, чтобы его разблокировать, убирайся. Это что-то. Ладно, я сделаю. Странно, почему другая безопасность включилась. Вот-вот это. Да. Можно сделать вот сюда. А можно сделать вот сюда. И это, чтобы выключить звук. Я это приложение скачала. <coughs> О, вот так вот оно выглядит. Стартом написано. Надеюсь, очень все хорошо. Ну, вы тут видите S. По крайней мере, так вижу я. Ну тут такой круглешочек. Тут написано старт. А это приложение, которое я скачала, вот, чтобы была вот такая заставочка, у меня осталось 89%, там можно скачать другие, я раньше скачала такую тоже, крамельную, так вот выглядит калькулятор. Нежно взять вот так, взять. а вот это купчина, тут еще вот тут вот, тут типа сахарка, только его не видно раз я начала показать технику я, наверное вам вот, исторически я вам покажу электронную книжку вот так вот выглядит моя электронная книга она черно-белая как вы видите он еще может ствол кататься сейчас я как раз таки прис Я ее так открываю. Книга Тач. Мне очень нравится. Диагональ экрана 6 дюймов. Ну, только вот обложка немножко бляшевательна, потому что она вообще для батика однозначно была. Это тоже пакет Бук, батик. Только другая марка. Чуть-чуть уже запалилась. Тут мультисенсорный дисплей есть. Чего нет на батике. Продолжительный Продолжительная работа батареи, словари, а, ну, лингвы, словари. Вот. А, эта технология безопасна для зрения. Высококонтрастный экран, а, встроенный Wi-Fi модуль, множество поддержимых файлов. Там их... Сейчас он в выключенном состоянии. Если я нажму вот эту кнопочку, то он будет включаться. Так он включается, очень интересно. Вот такая надпись тут. Видно. Вот, сейчас он включился. Тут у руководство используется то есть я последний читала, и меня полна. Как вот видите, все черно-белое. Сейчас ничего не использую. Видите? Вот можно сделать так, а можно по кнопочкам Если вы, например, хотите на какую-то определенную страницу, вот смотрите. Например, я сейчас честно, на страница. Шестой Потом я захожу Опять же в эту бегущую полно И я остаюсь на странице шестой но ну, можно сделать Вот И то а Вот сейчас надо перевернуть И если нажму вот сюда Тут делается такая вот штучка Я могу тут перелистывать Страницы Мне не буду и рисовать. Сейчас еще раз. Вот, нажимаем сюда. Тут можно через наушники взять голос, есть словарь, ворот. Если кому-то удобно, например, вот так будет. И вот, заметка. То есть тут можно будет рисовать. на другой что поставила вот ставлю вот это и могу О, вот видите я рисую здесь прекрасно видно все я могу делать на все Ну ладно. Можно это все очистить. Нужно все. Такая электронная книга. Она работает на зелененьким. Так все. Я выключила вот такая площадь. Мне она нравится. Вот такая переливающаяся, блестящая. Пока что я на эту книгу ничего не закачивала. Здесь меня хорошо будет слышно. И что я чуть повышу. А, тут, так, тут так. И, наверное, это все, что я вам могу сказать. Сейчас я буду наверняка залив видео, посмотрю, отредактирую его, чтобы вам было приятно смотреть. А я включу музыку, чтобы музыку была но если я вдруг буду молчать, если у меня видео будет очень длинное, то я его буду сокращать немножко. А следующий видеоблог я вам покажу свой видео. Видеоблог я, наверное, сделаю через часик или два часика. Потому что я хочу сейчас как можно больше сделать видео. И завидеть это все на YouTube. Если я, например, буду что-то показывать, и вам будет что-то не видно, то я это просто-напросто буду вырезать или ставить что-нибудь на фон. Ну, я надеюсь, я буду делать все так, чтобы у меня было видно. Вы, наверное, как раз-таки видели эту штучку. <режит> Извините. Вот эту вот штучку мою. Вот. Но я вам показала маленькую щерику. А это уже вот так, прикольно переливается все мне очень нравится мне это подарили я решила плакнуть сделать под мой видео и у меня есть два подписчика у нас прошло несколько видео и я надеюсь у вас будет уже больше моих подписчиков поскольку те видео они у меня ну и я потом увидела, что у меня были небольшие печатки. Я решила удалить это видео с ютуба. И чистить вот тут тоже. Поэтому пока что мне видео ноль. И, пожалуйста, подписывайтесь вот на мой канал. Ставьте пальцы вверх. Оставляйте свои комментарии внизу под видео. С вами была Кариша.